Беременность – это прекрасно, это особенное состояние души и тела женщины. За 9 месяцев проживается целая жизнь, новая, необычная, так не похожая на ту, которая была до этого. Эти мгновения удивительны и неповторимы. Но несмотря на все положительные моменты, существует ряд ограничений, которые будущие мамы обязательно должны знать. Ведь многие вещи, привычные для человека в повседневной жизни, на протяжении всей беременности делать не рекомендуется. Запрет первый – принимать лекарственные препараты. Ведь лекарства, которые не оказывают побочных действий на организм матери, токсически действуют на плод. Поэтому прежде чем принимать какие-либо препараты, необходимо обратиться к врачу. Запрет второй – употреблять заменители сахара. Они содержат химические соединения, способные вызвать у ребенка предрасположенность к раку. Поэтому беременным женщинам лучше заменить сахар и его искусственные аналоги медом, фруктами и сухофруктами. Запрет третий. Делать плюрографии и рентгеновские снимки, если в этом нет жизненной необходимости. Существует риск повреждения нервной системы ребенка при облучении в высоких дозах начиная с третьей недели беременности и до девятого месяца включительно, возможны генетические мутации и врожденные уродства. желательно этот метод исследования заменить на ультразвуковой. запрет четвертый: делать прививки от краснухи, гепатита и так далее, поскольку в вакцине содержатся живые вирусы, способные нарушить развитие плода. все необходимые прививки лучше сделать за несколько месяцев до наступления беременности необходима консультация врача. Запрет пятый – переносить тяжелые предметы весом более 3 кг, так как при этом повышается давление в брюшной полости. Это может привести к выкидышу, отслойке плаценты и к преждевременным родам. Запрет шестой – заниматься активными видами спорта и повышенными физическими нагрузками, такими как конный спорт, езда на велосипеде, бег и так далее. Наилучшими видами физической нагрузки считаются прогулки на свежем воздухе, плавание и гимнастика для беременности. Запрет 7. есть недожаренное и недоваренное мясо, чтобы обезопасить себя от болезни, очень опасной для развивающегося ребенка – таксоплазмоза. Запрет 8. затягивать на талии ремни и пояса. На этом все. Если видео понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.